Представляем вашему вниманию презентацию электронных локомотивных скоростимеров серии КПД-3П производства ОАО Электромеханика Город Пенза. Согласно правилам технической эксплуатации железных дорог России, локомотивы и моторвагонный подвижной состав, а также специальный самоходный подвижной состав должны быть оборудованы устройствами с регистрацией параметров движения. ОАО «Электромеханика» с 1981 года занимается разработкой и производством локомотивных скоростимеров, которые широко применяются на железнодорожном транспорте ОАО «РЖД» и промышленных предприятий России, а также в странах ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстане, Литве, Латвии, Эстонии и Узбекистане. Современные электронные скоростемеры КПД-3П обеспечивают выполнение требований технического регламента Таможенного союза и правил технической эксплуатации ПТЭ. Они измеряют и регистрируют параметры движения локомотива, используются для контроля превышения скорости и повышения безопасности движения железнодорожного транспорта. Одно из преимуществ комплексов КПД-3П – это индивидуальная комплектация для каждого заказчика, в зависимости от типа подвижного состава и необходимых функций. В настоящее время ОАО «Электромеханика» производит три вида электронных скоростимеров серии КПД-3П. Это КПД-3ПА, КПД-3ПВ и КПД-3ПС, каждый из которых имеет базовые функции и при этом включает в себя возможности предыдущих модификаций. Комплекс КПД-3ПА измеряет и регистрирует параметры поездки локомотива, а также позволяет контролировать превышение скорости. КПД-3ПА с 2004 года поставляется на подвижной состав ОАО «РЖД» по программе повышения безопасности движения. КПД-3ПА обеспечивает измерение скорости, ускорения, пройденного пути и направление движения подвижного состава с помощью двух датчиков угла поворота l 178 Датчики устанавливаются на буксы двух разных колесных пар с противоположных сторон локомотива. Такой тип монтажа позволяет снизить влияние юза и боксования на погрешность измерения параметров движения. Датчики STEC измеряют давление в тормозной магистрали, тормозном цилиндре и питательной магистрали. Дальнейший анализ этих параметров позволяет оценить работу машиниста по управлению тормозами, а также выявить неисправность самой тормозной системы поезда. У пользователя есть возможность самостоятельно задавать дополнительные параметры, которые будут регистрироваться в КПД-3П. Это может быть вид работы локомотива, количество заправленного топлива, вес состава, число осей. Для этого машинист вводит на блоки управления БУ-3ПА комплекса КПД соответствующий номер и цифровое значение параметра. Например, при смене вида работы цифра 3 соответствует номеру параметра «Вид работы», а число 18 – одному из его значений, например, «Тяга». При компьютерной расшифровке дополнительные параметры движения локомотива отображаются в привязке к значениям скорости, давления в тормозной системе, показаниям АЛС, что обеспечивает наиболее полный и удобный анализ данных. На слайде представлена расшифровка поездки локомотива на путях общего пользования. Комплекс кпд 3 па обеспечивает сигнализацию превышения скорости локомотива. Для этого в КПД-3ПА устанавливаются максимальное значение допустимой скорости, например, 60 км при движении на желтый сигнал светофора, 40 км на красно-желтый и 20 км на красный. При превышении скорости КПД-3ПА подает сигнал на устройство управления локомотивом, например, блок контроля бдительности БКБ или дешифратор ДКСВМ а также клапан ЭПК. Если машинист не снижает скорость, происходит экстренное торможение поезда. При отсутствии на борту устройств управления, а также при эксплуатации локомотива на некодированных участках пути, скоростемеры КПД-3П выполняют только регистрацию превышения максимальной скорости локомотива. В дополнение к возможностям скоростемера КПД-3ПА, комплекс КПД-3ПВ обеспечивает контроль самопроизвольного ухода локомотива, а также предварительную световую сигнализацию при проверке бдительности машиниста и контроль несанкционированного отключения клапана автостопа ЭПК. Обычно данные функции на локомотиве выполняют устройства L143, L159, L168 и блок Кон, поэтому использование КПД-3ПВ позволяет сократить количество оборудования в кабине. При самопроизвольном движении локомотива, когда рукоятка контроллера-машиниста находится не в тяговой позиции, КПД-3ПВ обеспечивает световую сигнализацию. Для предотвращения экстренного торможения состава на скоростимере необходимо нажать подсвеченную кнопку «Уход». При наличии на борту клапана ЭПК и устройства контроля бдительности – КПД-3ПВ также выполняет предварительную световую сигнализацию при периодической проверке бдительности машиниста. При этом для предотвращения экстренного торможения поезда машинист должен подтвердить бдительность, нажав на рукоятку бдительности РБ. В случае несанкционированного отключения клапана автостопа ЭПК на движущемся локомотиве более чем на 10 секунд КПД-3ПВ подает сигнал на устройство, осуществляющее экстренное торможение состава. Например, на дешифратор ДКСВМ. В случае отсутствия на борту устройства управления, КПД-3ПВ выполняет только регистрацию отключения ЭПК ключом. Для владельцев тепловозов и специального самоходного подвижного состава ССПС в ОАО «Электромеханика» был разработан комплекс КПД-3ПС, который дополнительно обеспечивает измерение количества топлива. Кроме этого, КПД-3ПС определяет координаты местоположения локомотива и в реальном времени передает на сервер предприятия параметры движения и данные о расходе дизельного топлива. В КПД-3ПС используется два поплавковых датчика магнитострикционного типа. Они устанавливаются в топливный бак по диагонали, непрерывно измеряют температуру, плотность и уровень топлива. Температурное расширение и профиль пути не влияют на точность измерения КПД-3ПС. Погрешность составляет не более 0,67%. При использовании на специальном самоходном подвижном составе КПД-3ПС также измеряет уровень топлива в дополнительных баках ССПС с помощью дополнительных емкостных датчиков. КПД-3ПС определяет местоположение локомотива по спутниковым системам GPS GLONASS и передает координаты вместе с остальными данными о поездке на сервер предприятия. Информация отображается в специальной программе m которая позволяет оперативно следить за расходом топлива, измерением скорости и другими параметрами движения локомотива в реальном времени. Таким образом, комплексы КПД-3П являются удобным и эффективным решением для контроля параметров движения любого вида железнодорожного транспорта. Модульная архитектура электронных скоростимеров позволяет подбирать оптимальный функционал, а также легко дополнять его при необходимости. Компьютерная расшифровка данных сокращает время обработки информации и снижает число ошибок, вызванных человеческим фактором. Данные защищены от подделки, так как запись производится в закодированном виде. Онлайн-передача данных о местоположении локомотива повышает удобство и эффективность работы диспетчера, позволяет оперативно устранять простое техники. Параметры поездки локомотива отображаются в специальной программе, которая автоматически формирует отчеты о движении локомотива, простоях и расходе топлива. Удобство и точность анализа эксплуатации подвижного состава помогает повышать дисциплину и квалификацию локомотивных бригад. Скоростемеры КПД-3П заслужили репутацию надежного и экономичного локомотивного оборудования. С 2004 года на железные дороги и промышленные предприятия России и стран ближнего зарубежья поставлено более 10 тысяч комплексов. Выбирая индивидуальную комплектацию КПД-3П, вы не переплачиваете за дорогостоящее оборудование и дополнительные блоки, которые не будете использовать в работе. Комплексы КПД-3П по сравнению с механическими скоростимерами 3СЛ не требуют ежеквартальных поверок, а поверяются один раз в два года, что позволяет сократить затраты предприятия на обслуживание локомотивной техники. Точность данных и удобство их анализа обеспечивают рациональное использование локомотивного парка, позволяют сократить затраты на топливные, энергетические и временные ресурсы. Спасибо за внимание! Обращайтесь в ОАО «Электромеханика» за консультацией и подбором оптимального решения для локомотивов вашего предприятия. Чтобы подробнее ознакомиться с продукцией ОАО «Электромеханика», посетите наш официальный сайт.